В те времена нравится это, вот не нравится тем, кто себя считают патриотами, по-другому это воспринималось. Воспринималась любовь, вот не ко всей этой неконтролируемой, непонятной до конца и неосознанной территории, а любовь к своему родному месту, к той малой родине, где ты родился, к своей семье которая тебя породила и воспитала максимум к родному поселку, к роду, как большой семье. Вот то, что изображалось потом вот в этих псевдоисторических повестях, в псевдоисторических кинофильмах «Встать за землю русскую», «Сейчас мы скачем Киев сообщить князю Владимиру Красно Солнышко, «Да сейчас вся земля русская подымется». Это не ранее конца 11-го, начало 12 века. И вот нравится, я еще раз говорю, нет, ну вот могут спорить со мной сколько угодно, но я стою на своей точке зрения. Это есть вот уже результат принятия христианства, осознание всей земли русской как твоего достояния, как твоей Родины. Ясно дело, что в атеистическом Советском Союзе хотя бы намекать на то, что патриотизм, патриотизм в том виде, к которому мы привыкли, порожден христианством, крещением земли русской и всех русских людей постепенно, ну когда я говорю русские люди, конечно, восточных славянами их многочисленных потомков до монгольских, это было, конечно, запрещено. Но я говорю, если бы мы занялись проблемой патриотизма так, как положено, то вы бы, конечно, надеюсь, со мной согласились бы, что любовь к родине – это гораздо более высокий уровень цивилизации. Мы его находим в Элладе 6-5 веков, тогда понятны победы древних греков над персами. Свободные люди побеждают рабов.